То, что мы с вами рассмотрим, опять же, это плоская модель, подразумевая, конечно, что это всего лишь плоская модель. Если мы представим с вами 3D-картинку и увидим, что эти сферы вращаются относительно друг друга относительно собственной оси, многое станет понятно. Аналог мы можем увидеть в звездном небе, когда наша Земля вращается относительно Солнечной системы, те вращаются относительно галактики, то есть попробовать представить это так. То, та схема, которая с первоосновами, которую мы с вами используем, это, опять же, энергоинформационная модель, математическая модель. Ее в чистом виде в природе не существует, но в то же самое время она существует везде, потому что ее можно приложить к любой системе, к любой, в том числе и к звездной системе, и мы увидим аналоги. Каждая религия, каждая... Система более крупная, которая управляет определенной гранью бытия, первонаперно старается сцепить эти первоосновы жесткой связью. Например, свет-добро, добро, любовь. И у многих это получается. Например, у христианства они очень жестко сцепили Свет есть любовь, свет есть добро. Сцепив таким образом они, сами понимаете, не позволяют кругам двигаться дальше, то есть они, они фиксируют их в определенном положении. Стабильность, которую они при этом добиваются, любая система, она не подразумевает двойного толкования остальных первооснов. И Получается в, в жесткой такой системе, что свобода есть смерть, зло есть ненависть, там, традиция есть жизнь, то есть те понятия, которые очень удобны для сознания. И сознание их воспринимает со знаком равно, не пытаясь их изменить. Но стоит только выйти в другую систему, которая не имеет этой жесткой сцепки, начинается вращение, и тогда любовь легко становится смертью, да, а зло становится традицией и так далее. То есть меняются знаки равно. Но смысл заключается в том, что любая система будет функционировать только тогда, когда поставит хоть одну скобу между этими первоосновами и свяжет их неразрывной связью. На самом деле то, что мы с вами видим на древе Ильсин, связь первооснов через определенные руны, то, что мы с вами видим, допустим, на том же дереве Сифирот, связь-сефир через определенные арканы, это есть не что иное, как жесткая сцепка, которая в математике. в программирование звучит как если то то есть ставит знак равно жесткий между высшей структурой и низшей структурой что позволяет не подразумевать двойного ее толкования вот я думаю что вам как программисту такое объяснение будет в большей степени по сердцу. так да спасибо а вот бинарности мира а почему именно бинарные это противоположности для выравнивания. Это черное и белое. Это просто, ну так, это, это такая математическая модель, такая математическая система, двоичная система. Мы живем с вами в двоичной системе. И считаем и думаем в двоичной системе. Черное, белое. Да, нет. Хорошо, плохо. И сознание человека запрограммировано таким образом, чтобы он в большей степени использовал бинарную логику, а не какую-нибудь -Угу. Ну так вот в такой математике мы живем. Да? Сложно, конечно, понять, что все, что мы видим вокруг, и, и ты в том числе, это математика, но если на одну минуточку в это поверить и к этому приблизиться, поверьте, многое становится понятно. А то, что беспокоило раньше, перестает беспокоить как класс, потому что беспокой в сферу твоего беспокойства это просто перестанет входить. Первоосновы мы изучаем на общей теории магии, эта группа, к сожалению, закрытая. Также изучаем на стихийном факультете, буквально с самого начала он начинается на днях, да, у нас здесь в Санкт-Петербурге на днях. Вот там мы с Первоосновами работаем очень плотно, особенно на последнем курсе стихийного факультета, когда мы эти, с этими Первоосновами не только в теории обсуждаем, но и прикасаемся к ним, вяжем их между собой по-другому согласно поставленной задачи, согласно той касте, в которую необходимо выйти. Дело в том, что от того, как завязана между собой первооснова, в основном забегая вперед и зависит, к какой касте ты будешь принадлежать. Если у тебя есть задача выйти в другую касту, минуя естественный отбор, минуя естественное развитие твоего сознания, то магическим способом первоосновы можно завязать между собой по-другому и резко выйти на тот уровень, на который тебе нужно. Понятно, что там тебе придется не сладко, потому что нет достаточного опыта достаточных знаний для выживаемости на этом уровне. Но выйдя в какое-то пространство, этот опыт добирается значительно быстрее, чем идти естественным путем по лестнице Иакова, карабкаясь и сбивая конкурентов с пути. То есть это такой резкий квантовый скачок для того, чтобы стать тем, кем ты пока не являешься, но очень хочется. Вот, так что это, это, это, это стихии. В основном. На всех остальных занятиях мы касаемся в теории лишь 8.